Так, мужики, полочку, полочку делаю, точнее шкафчик встроенный. <с> вот дверь старую шифонера распустил ровно на две части, рассчитал пополам. По 28 сантиметров получилась ширина. Вот. хватило красно боковины. Вот здесь сверху еще вот она, есть, она будет здесь зазор рассчитал так, чтобы ее сейчас вот так вот достать, а потом, когда я ее скручу, вот так вот ее вставить. Дверь, дверки будут вот так стоять. На уровне это вот полки, но они же будут дверки. Ёлки-палки становись. Вот так вот, то есть, да, она даже туда прячется. Стружка сыпаться не должна сюда, по крайней мере, где будут дверки. Полка это никак не закреплена Просто сейчас в распор стоит Сейчас пол сантиметра срежу С нее еще пройдусь Торцану И все Зазорчики сделаю Отмечу Ну вверх низ тоже сейчас просто так стоит Вообще никак не закручен Чисто примеряюсь Здесь в заподлицо получается такой Шкафчик будет влево-вправо ну, с этим с вышиной, я определюсь здесь ее сейчас еще подрежу и нашью такой бортик сюда буквально тут сантиметрик чтоб ничего не выкатилось с той стороны стенка будет а снизу, а снизу пускай Так Ничего не, не выпадет Ну короче посмотрим ну, в среднюю все равно сейчас подрежу Где-то на сантиметр еще чтобы она утопленная была Так, сзади выступает Вот так Ну примерно на уровне Вот той коробюхи, что торчит Но не дальше колес Тут если его двигать вплотную до стенки то Тут еще зазора хватает ну, шире не стал делать, чтобы он нависал-свисал. Это надо как минимум две двери, а то и три. А так пополам распустил, и вот она из одной двери уже такой шкафчик получился. Вот здесь сплошняком забью сейчас, или такую же возьму, шуруплю, или бумагу, там есть бумага, или да чем угодно, или тем же самым пластиком. Такой жесткий, офигенный. Им же ж, и за колбашу. Вот, черного цвета. Нормально. Здесь полочка. Даже если стружка упадет, то пускай лежит. Продуваться она будет компрессором. Откатил его. Дунул. Туда вылетела. Сюда вылетела, короче. Вот, как-то так. А здесь в заподлицо. И сложу туда вот чемодан, что там у меня еще будет, вот это вот, рисы, мясы там. Такое уже буду так накидывать все, что связано вот с ним. А, вот он, от двери, от шифонерной, два обрезочка только осталось. И капец. А это полки. Порежу их нафиг. Как-то так. Все, мужики, закончил. Вот так вот получилось. Полки превратились в двери. Подпилил их с двух сторон, так как надо. И, и по размеру вот этих стоек. Не по шкафчику, а так, чтобы закрывали полностью. Вот. Прикрутил здесь ручку от двери нашел. Она здесь с резьбой. Ну, их две вообще. Здесь с резьбой просверлился с той стороны болты восьмерки. Это чисто так катать станок чтобы было где взяться вот. здесь на магнитах все на шифонерных вот тут сверху снизу вот вот они закрывают эти стойки навесы обычненькие такие легенькие навесы там на шурупы там на по металлу шурупы ну, какого бы забор от забора остались короткие такие. Пойдет. Все замечательно. Здесь небольшой бортик. Вот как раз вот обрезки. Вот с двери с какой-то стороны, не знаю. Буквально здесь на вот сантиметр, может чуть больше. Не, то сантиметрик. Ну вот так, чтобы что-то поставить, она не посунулась, не выкатилась. Да и пойдет тут ушло одна э, дверь шифонера и две полки все замечательно магнитится держится зазорчик минимальный здесь опустил чуть ниже провила вот так положил на ножки и направила этот дверки так чтобы не держать их и все ящик тот внутренний к станку вообще никак не прикручен. Вот такая труба. Распилена пополам, засверлена. Выставлена. По вот этой ножке, по краю. Просверлил и всю. Она вот здесь вот стоит просто между трубами. Он, шат, он ходит туда-сюда, вот вверх-вниз. Но при этом не заваливается ни туда, ни сюда. Не выходит, не вылазит. Чтобы снять его, вот 4 болта открутил его и высунул. Также и здесь. Сзади фанера. а Ада-дайте откуда? Ну, конечно же, с крышки, с которой пришел станок. Она самая чистая, самая ровная, не косаная крышка. Тютя в тютью только вот лишнее отпилил и все. Как родная стала, ни сверху, ни снизу не подпиливал, вообще четко. Вот это я рамку сварил. Безотходное производство получается. но чуть торчит. Нормально, если вдруг Вот тут много будет стружки Собираться, вот эти шурупы Откручу Вот так сюда, под этот Кусок металла Ну, жестянки какой-нибудь Там, не знаю, это, миллиметровочки 0,7 Вот так вот Прикручу, и она будет скатываться И туда, ну посмотрим Если вдруг надоест она мне Вон, Отшурупил Чуть-чуть согнул ее, туда подсунул. И туда она будет на пол сыпаться. На ящике задерживаться не будет. Не дальше ножик, даже если к стенке станет. офигенский. И заглядывать сюда никто не будет. Кроме вот сейчас посмотреть и все. Остальное все, лицевая сторона, вот она. Будет две видосы сниматься. и он все равно будет к стенке стоять. Хоть так, хоть так. Вот такая получилась тумба-юмба. Рыбакит. Сюда вот этот чемоданчик даже, что прислали. Вот этот чемоданчик даже становится сюда поперек еще и место становится. И остается. Ну, вместе с причандалами, которые поприходили. В общем, теперь здесь будет храниться все что нужно для токарного станка здесь бардак там еще не разребал вот крышку как снял отсюда поставил потому что туда тоже нереально залезть как и туда сюда и везде завтра день пхд наверное устрою завтра устрою день пхд. Вот эти полки раскручу эту полку до упора туда эту полку до упора сюда угол срезаю так чтобы она не мешала заходу не цепляться за нее срезаю вот эта тачанка станет вот сюда по центру здесь будут ключи инструменты короче такая каталка чтобы она под рукой была тут работаю тут и складывать станок туда кстати, сегодня снимал видос, и вот свет уличный, офигенский падает вот сюда. Ну, плюс еще этот сбоку светит, этот сбоку светит, и уличный свет. Надо будет еще добавлю. Никаких проблем с этим не вижу. Дверька, дверки, дверки, полки, дверки уже залапанные. Ну, сами знаете, как это делается. Сто раз сними, сто раз поставь. Все. На этом, пожалуй, пока все. А мне нравится на колесах. Ничего там не знаю, как будут большие запчастюлины точить. Но сегодня точил вообще ничего. Даже не почувствовал, что оно там на колесиках стоит. Вот как-то так. Мне нравится. Все очень, все очень просто. Магниты хорошо магнитят. Плотненько их подогнал. Сверху чуть меньше, снизу чуть больше. Ну, не знаю для чего. Может, какие-то заготовочки, круглячки собирать и складывать, чтобы их не искать. Вот там, не рыть их вон в той куче. Но это одна куча, которая здесь. Какие-то, может быть. Не знаю, посмотрим. Вот как-то так. Ну, она не понадобится, отшуруплю, сниму и куда-нибудь на стену, 30, даже не 30, 28 сантиметров шириной, куда угодно могу влупить, даже вплоть до того, что так развернуть и еще полок добавить и сделать одну дверку, вот хотя бы из нее просто будет вертикально, но много ячеек, как-то так. Наболтал, конечно. Ну, в YouTube этот видос, не знаю, снимать не буду. А может и сниму. Но потом.